Ну, зайдемте сюда. Верно, у меня тут картошку вытащил. Вот. Тут с Москвы приехали, вот, ходишь, смотрят. Все не лаешь? Что, молодой еще? Молодой. Вот банят тут у меня. Ну куда? Что уже 90 лет. Какой рыбак? До этого-то с бабушкой рыбак. На удочку. Мастерице была. Ужас. Ночью коров доит. Уже видят? в пять часов ужас. На ломках, темно. Любила? Ой. А как бабушка-то звали? Мария Тимовна. И девки идут, рыбачки эти. Женич, вот начали выбирать. Это, не, это не подойдет. Нет. <с это. <с это, нет. вот пять мужиков или шесть было. Ой, нет, это не, не пойдет. И вот дошли, дошли заморожки. Все. Вот это подойдет. Маня, Маня, Маня, иди. Манька. Все, Шарик. А -а -а. Радиокурсы в девятый. Два месяца получили, морянку побили. Ничего, говорить, на фронте не учишь. Драгун, я орел 10. Иду работать. Без моей команды без нашей земли работать не будет. Когда пополнение пришло, свезли нас. Вот теперь, говорите, езжайте домой. Вот, походили, костюм взять. Взяли костюм-то? Ага. Какой? Не, нашли. не нашли. Потом в карте проиграли дорогу. А, это кому проиграли-то? Байор пришел, все хочу еще. Во что играли? Вот сколько? В, в деньги. Только. Давай, давай, как ты? Давай, еще не, не подожди, подожди. Едем, включи, включи там на столе. Ну даже. Давай, так все вы ее сюда. Пойдем. Балдите! И хотел вот оттуда, к морю. Алексей Васильевич, там с администрации приехали забор делать, говорят. Кого? Забор делать вам. Доски привезли. Ага. То есть вы Забор делать будем. Который? Вот этот. Полисадник. Бор отправил. Ну сделайте. Сделаем все. Пойдемте чай, питья, да, вот тебе идет. У вас хозяйка-то в каком году скончалась? У 90-х. Угнала сама семья. У нее изобретение 280-270. До 300 доходила. Пришла, села там, а мы там с моря пришли. Рыбу жарили. Что-то в я упала упало, забежал, кое-как запихал. Я говорю, что такое? Ты что, і сказала? Ну и бухнулась, говорит. Я говорю, лежи, смотри, обратно забежал, лежал, а опять штуку. Затащил, не в Я до машины, до этого, до больницы привез. Врача. Ну, по реализации, говорит, не трогайте. Звоню в ланцы, в Светлане, ходят, так за полтора часа, за час. Посмотрели, приехали. В больницу надо везти. Расслеваем, шестерка еще у меня была. Расслеваем, вот так, подем, кладем. Где 15 полежал, лет больше. Ходили, ходили, ну, дежурили, девечки. А потом, а Светлана живет рядом с больницей. Ну, что ходить, домой перенесли ее. Значит, травы доросло, ягод, а ты лежишь. Она так вот засобиралась вроде да урод. Ой, жить. А потом я вы, вышел до крыльцо покурить. Со а света разговаривал. разговариваю. пошла. Лежу. Закричала цвета. И все. Вот говорю, что не езди, ну, машина старая, дорога плохая. Вот так сама я угнала. Оставила меня. Ну, с -с -с -с, ну, за Россию болею. бог, все, чемпионат мира будет в июне с этой стороны. Не-не-не, а. вот этим большим надо завязывать, видишь, большой конец. Теперь опять вот сюда заводи вот. ага. и пропяхывай. А вот это я понять не могу. Да не, нормально, вот оно. Класс! <с это <с откуда привезли-то? Откуда? Кто привез-то? Кто привез? Покупал, вот и что -то. Красота. Красота. Жириновского надо выбрать. Чтобы повеселиться, что ли? А? Чтобы повеселиться как следует. Повеселиться. Ну, прямо потеха. Сейчас хорошо. Раньше в каждой деревне передвижные... Нет. Кинотеатры? Фильмы. Ты как-то пойдешь, отдохнешь. Ну, картины хорошие, все. Вот кино нету.